Это опять вы! А оружие можно? Меня сейчас убьют вообще-то! Мать моя женщина! Ах ты, сучка. Она, типа, прыгучая, короче, сейчас до тебя доберет. Ты знаешь, чем тебе лучше? А тем, что они все лучше. У них как будто пружинки везде с хвоста души. Всегда прыжки, всегда скачи, не нужен им покой. Снегом все замело. И закройте вас у них. Мне <смех> без тебя. У вас там еще, да, да что-то. Я без тебя. Бабруха, если меня слышишь, ты можешь не падать крышу. Бобруха, если меня слышишь, меня слышишь, Бабруха. Сань, я, я тебя слышу, родной. Ага. Я тебя раз в десять убил, ты стрим, взял из этого. Ты крыша, Я за стримом пытаюсь. Я стрим удалил ты меня раз 10 убил. А кто такой? Ага. Я даже не знаю. Хорошо, хорошо. Еще, еще в этот раз я буду снимать, блядь, и вкладывать именно буду вот, а по да. своим комментариям выдать, блядь, этот крыса, блядь, из а памяти. Да. Че, еще? Я поехал куда-нибудь. А, здесь вот человек. Автобус пес, схват упал. Че случилось? Ну, ебнули, Убили тебя ну, полностью, что ли? Да. Получается, полностью. Вот это они изверги, согласись, Че, блин, даже побегать, чего не дали. Вы че фукай душите вообще? Идите отсюда вообще. Оставьте человека, пусть лежит спокойно в ящике. Дайте ему полежать, поговорить. Все, давай удачи, пусть тебя твои поднимают. Окей, okay, давай. Поехали. Это опять вы! Я Это понял. опять мы!